Уважаемые зрители, сообщаю вам, что впервые на канале мы провели эфир и провели с удивительным человеком Махаммадом Сидиком Афганом. Хочу также вам сейчас сообщить, что курс э, Формула жизни, о котором рассказал Сидик Афган примерно в середине интервью доступен к подключению, его можно проплатить и присоединиться к нему. И есть также возможность поучаствовать в нем пробно бесплатно. Ссылка на курс, на сайт, где он расположен, будет в описании видео, а также в закрепленном комментарии. Итак, интервью с Сидиком Афганом от 18 сентября 2022 года. Приятного вам просмотра. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я очень рад сегодня приветствовать у нас на интервью замечательного, удивительного, и можно сказать гениального во многих отношениях человека и ученого с уникальной судьбой и уникальными знаниями, которые он несет. На сегодняшний гость господин Мухаммад Сиди Кавган, который создал уникальную систему философской математики, которая позволяет рассчитывать прошлое, настоящее и будущее любого человека, города или страны, и даже, можно сказать, планет, солнечных систем и даже нематериальных тел. С ее помощью он сделал в свое время прогноз распада Советского Союза, падения башен-близнецов, вывод советских войск из Афганистана, приход к власти в США Барака Обама и еще многих других событий. Также в свое время, еще в юности, он обогнал на соревнованиях компьютерную систему IBM, ответив на 400 вопросов быстрее компьютера на 6 минут. Также Сидик Афган долгое время жил и учился в СССР и очень любит общаться со всей аудиторией постсоветского пространства. Здравствуйте, уважаемый Сиди Кафган. Мы очень рады вас сегодня видеть. Вам слово, и мы подготовили для вас целый ряд вопросов. Уважаемый <связываем> Александр, через вас, через ваш канал, всех все советские граждане, все люди, которые меня видят. Все советские граждане. Почему? Потому что для меня Советский Союз до сих пор существует, потому что территория не важна. Самое главное, я не говорю больше Советского Союза, народ навсегда не будет больше. Народ на месте меняется территория. Поэтому всех приводит. Приветствую вас, извините, уважаемые зрители, уважаемые Я плохо говорю на русском языке, по языке, потому что я давно не говорил на русском языке более 30 лет. Я советский союз или Россия, или Украина, или Белоруссия и так далее, все для как вторая родина. Потому что первая родина Афганистан там родился, на учился более 10 лет там в Советском Союзе. Я читал Лексия, много в Украине, читал Белоруссия, Казахстан, Средназию, Таджикастан и Манлувия, и так далее. Поэтому много друзей меня остались и учился в Липецке, и Ленинграде. Много ученых поэтому я действительно люблю вас и тоже меня любите. Спасибо большое за вопрос. Я, если плохо говорю на русском языке, может быть, господин Александр объяснит, потому что это друг, давно мы знаем друг друга через это, интернет, поэтому я готов отвечать на ваш вопрос. Пожалуйста. Благодарю вас. Я думаю, будет все понятно. Первый вопрос для начала. Скажите, пожалуйста, в какой временной период своей жизни вы поняли, что за обычными числами может стоять нечто большее, и что числа могут отражать многие закономерности в исторических, политических и космических процессах. А также с помощью чисел можно просчитывать истори исторические и событийные события, событийные ряды. Спасибо одно время несколько вопросов дали. Поэтому каждому надо отвечать. Я с четвертом, когда на четвертом классе был, э, я первый, второй, третий класс не учился, город Мазоршири, Сразу на четвертом классе я начал школу. Потому, почему? Потому что я очень хорошо э, цифра, э, понимал, э, умножение и солажение э, на, ум, на ум. Мой отец очень хорошо. Он, он хорошо понимает математика. Соразу я понимаю, например, один смотрит один. Когда я стану перед аудитории, я сказал, что вот преподаватель один. Вот как человек как один становится. На два ногах как один становится. Соразу, вот, у один человек становится один, вот такая вытекала. Вот. Это, это перпендинкуляр, извините плохо. Перпендинкуляр, человек со стороны один я ног. Второй, когда я видел, человеку есть два это рука, это два. Что, что такое три, четыре, пять, шесть, девяти, я э, смотрю, пять, это пять, пять это пять. Со как гаусс, это один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот, вот это один, это десять. Сумировали – это одиносад. Это Два плюс девять – одиносад. Три плюс восемь – одиносад. Четыре плюс семь – Пять плюс шесть – одиносад. Это такая формула. Я на четвертом классе понемал одиносад. Человек, когда остался на два нога это как одиносад. сейчас говоришь, на машине идут, на одиносад номер и двое. нога. Сразу Машин. Я все СФР понимал, а что такое существенный СФР. После этого изучал на седьмом классе, я с Роллу понимал, прогнозировал ситуацию. ситуацию. Люди думали, я как э, интуитивно рассматривал. Нет, почему? Потому что я смотрю. СФР, вот, э, история, это второй на вопрос. Все история человечества зависит и...itheater. Например, на моего колоссабель, день не Афганистана, день Афганистана, это тысяча года. Смотри, интересно, для зрители первый раз скажу. Вот господин Евгений Петрович Ишенко по киники в написал много. первый вот томов — это 400 листов. Много вещей по мне написали. И вещи, которые сейчас при зрителе рассказывают, это первый раз рассказывают. Потому что люди, если видели, читали по мне повтор, повтор это не нравился человеку. любой человек новую вещь нравился. Я скажу, когда седьмом Прошло все, что было до 190, а Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, сто восемь, сто восемь, сто восемь, сто восемь, сто восемь, сто восемь, сто восемь, сто восемь, Вносить на 90, сумма 38, умножение получается, смотри, он просто, как в математике. 90 на, умножим на 90, да, 361. Вот 361, это, это получается 90 квадрат минус 1 квадрат, получается 360, 360 градусов, это есть круг. Вот такой рук, градусов, вот так тысяча градусов. Сразу, когда, моя, я, когда мой отец на восьмом классе купил у я помню, здесь девяносто, здесь шесть. Двенадцать, здесь шесть. Здесь три, здесь девять. Три плюс девять это получается девяносто. Двенадцать плюс 6, это восемнадцать. Осемнадцать плюс девяносто это тридцать. Сразу видим один месяц тридцать нет. Вот. Во 8 кг, когда я курил кубический открыл на 7 кг, на 8 кг обнаружил учитель. очень интересно. 30, вы сами знаете. 30, умножим на 90, это 360 градусов. Вот. Mm -hmm. вот, я очень медленно говорю. Это очень интересно 360. 30 умножим на 90 или 300 делим на 30, а что это 90? 1 будет 90 месяцев. месяцев. чем? Да. Смотрите. 30, да, 1 кво плюс 2 кво плюс 4 кво плюс 4 кво 1 кво плюс 2 кво плюс плюс 4 это 30. Если поменяем его, наоборот. 2 единица, плюс 2 двойка, плюс 2 тройка, плюс 2 четвертая степень, тоже 30. Это единственная цифра, это 30. Потом, единица, до 30 суммировал, 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, до 30. Получается 465. Наша земля на один секунд а круг своей, когда на географии, на восьмом клосе изучал, когда на один секунд наша Земля 30, 400, 65 метров, он двигается, а круг своей оси 24 часа получается. Поэтому я сразу отсюда обнаруживал существенный цифр. Поэтому мы смотрим вопрос, где не найдется цифр. Я видел везде цифр. Везде цифр мы не можем жить. Если цифр не был, если математики не были, планет не был, если математики не было, ничего не было. Все э, существа, э, существа зависят от математики. Поэтому вопрос есть, пожалуйста, перемещайте, я ищу. Э, через цифры я нашел э, закономерность между событиями. Это, это ваш вопрос, Например, 1839 году, когда я студию учал в 8 классе, в 9 классе, в 8, в 9 классе Смотрю, очень интересно. 1839 году это первый афганская англичанная война. первый После 40 лет. И вторая афганский англичанская война была. 40 лет. После 40 лет третий афганский мировой война была. Афганский, англичанская война. Смотрите, 1839 год первый афганский и англичанская война. Через столе это Вторая мировая война. 1939 год это... Смотрите, какая мечта 1839 году Афганстан из, из англичан, Великобритания Великобритании mm -hmm. После 100 лет, 1939 году, Вторая мировая война. Вот смотрите, 1000, интерес, 1879 году, это вторая афганская Великобритания воевал. Через 100 лет, это второй нападение, нападение советские войска на Афганистане. В 1979 году советский войск второй раз на в Почему это советский Я говорю русский, если говорю, может быть, это правда. Почему? Потому что в 1875 году это одно место, это называется район Панде. Вот во время II, Николай второй, Николай первый Николай первый захватил территорию Афганистана, который сейчас находится в Туркмане, находится. Вот поэтому здесь истории между ними есть какая закономерность. экономическая вторяя 1839 это через Это второй война. Это в 1779 eh, году вторая английская афганская война через 100 лет. Eh, Советская афганская война, третья. В -го это третья афганская англичанная война, в которой мы завоевали свои независимые. Вот. И, кроме того, 1914 -го года первую мировая война, в 1939 году вторая мировая война, отсюда мы а идем третья мировая война. Смотрите, третья мировая война. Это для очень интересно. Когда в прошлом году люди меня спрашивали, «Воих есть запись, в YouTube есть?» Я сказал, «Это атомная огонь». А люди думали, это атомная отумный огонь шантажировали через атом mm -hmm. по поводу Украины. Я, я не говорю, это атомная огонь назвали. Я не назвал, а отумную войну не назвал. Смотрите, очень интересно. 1914 года, Первая мировой война. Вот, это есть 1939, это Вторая мировая война. Там 1900, есть, там 1900, есть. там 14 и 39. Между ними какое-нибудь отношение между ними? Вот это интереса два степени единица плюс 2 двойка плюс 2 тройка это четырнадцать три степени единица плюс три степени двойка плюс три степени тройка это вот два пара сто чисел три пара чисел четыре пара сто чисел саставлю пятый пять степени единица пять степени двойка пять тройка это сто пятьдесят сто плюс 1000, 1900 Получают 2055 года, как сказал везде, Кавкан сказал, до 2055 года третьей мировой войны не будет. А когда начались Московский и киевские войны, война началась 24 февраля 2022 года, они, все люди думали, это третья мировая война будет. Я сказал, не будет. Почему? Потому что когда эта война заканчивается, это, это февраль, это два фактура, это 24, это четвертый фактураль, это шесть э, фактураль, война заканчивается. Война на шесть фактураль заканчивается. Я для Украины это рассчитал. Поэтому здесь э, я думаю. Когда я написал своей научную работу перед Санкт-Петербурга защитить, преподаватель со мной спорил, говорит, я сказал, я хочу найти советский история, закономерность, Он меня сказал, сидика, наша история такая кривая, такая кривая, она такая кривая, ты никогда не надишь закономерность. Я говорю, я найду. Да. Любое историческое событие у меня это логически кривая. Вот, например, 1905 года плюс 40. 1945 плюс 40. 1985 плюс 40. 2025 года. 2025 года прелемный этап для мировой масштаба. Это есть закономерность. Через этот таблеток, который видит этот бизнес, я на магический квадрат, магический квадрат. Я рассматриваю, потому что я доказал, что квадрат не существует, все идут к потому, потому что это не может вас взять, потому что это квадрат. Обязательно mm -hmm. есть один координат x, y, z. Если без x, если x будет 0, обязательно не существует. Это Я доказал это в Санкт-Петербургском университете, все преподаватели перевирос, видели это. Спасибо большое. Да, это полета. Другой вопрос. Благодарю вас за ответ. Продолжаем следующий вопрос. Уважаемый господин Сидик, в сотрудничестве с российской командой вы создали курс «Формула жизни», который дает каждому человеку, даже если он не профессор математики, освоить вашу систему философской математики и самостоятельно делать расчеты и событий судьбы, и событий прошлого, настоящего и будущего. Это в своем роде уникальный курс, который может распространиться во многих странах и на многих языках и дать людям доступ к уникальным знаниям, основанным на математике и философии. Расскажите, пожалуйста, об этом курсе. Спасибо большое, уважаемый господин Брод. Много людей, здравствуйте, в мира, обратили внимание. Много президентов, много президентов много э, профессоров, много экономист, много бизнесмен, любой человек. Давайте, если Кавкон нас прогнозирует, потому что любой человек, если он президент или он рабочий, все равно волнует на свое будущее. Что в свое будущее? Uh -huh. Они знают, сколько на, на индивидуала на 100% у меня э, формула э, совпадает. На политический есть некоторые недостатка, Потому что 98-99% мой прогноз оправдывается. Почему? Потому что все... Я сейчас, это давно, когда 30 лет назад, иногда, например, может быть, у меня какая ошибка бывает, у меня ошибка, а формула не ошибка. Формула не ошибается, человек ошибается. Человек может быть, потому я человек. Вот поэтому я курс делал для людей, которые пусть... Я деньги не возьму, это люди потому что говорю, самое дешевое для людей, хочу, они знают, потому что я сейчас сколько 64, 65 лет, скоро человек э, умирает, конечно, человек, а потом это моя наука будет пользоваться благо человечества, пусть люди изучают это, самое дешевня, по-моему, около 50 долларов, по-моему, такой. Uh -huh. Продолжение на чтобы люди делаем для людей, для студентов тоже, Люди хочу учеников, все люди, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все не все нас, все нас, все не существует. все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, все нас, Второй вид, не существует, все э, мир, это так Если Я в виду, миллион, делаем, математика, знает не степите миллион, если все э, мир, будет А как э, вирус, вы не не степите миллион, вы э, Смотрите, меньше чем бесконечность, А мир, дысячи степени, 10, э, тысяч это. Поэтому, что такое бесконечность, посмотрите, когда на третьем курсе были в Липецке, все преподаватели, если кто-то живой, студенты, однокурсники, все знают, атаист сказал Бог, они говорят я свои Бог, а я так сказал, как можно. все искали везде, искали, которые Бог нету, все нет, почему говорят. Поэтому мы доказываем, мы доказываем, что пиво начало. Я говорю, что это бесконечно, да, это бесконечно. Ни мое, ни начало, ни это, ни мое, ни, ни, ни начало, ни конца. Где начало? Где конца? Нету. Mm -hmm. Лубой, если лубой вместо кальсу, а трезем начало получит канса, минимум против максимума. Это я доказывал. Минимум это через сферу, минимум доказывал против максимума на майя урок. Может быть, они знают. Второй на мой урок, 30, по-моему, первый курс 30. Второй курс начинаем. Доказывается существенно, бога доказывается через математику. Потому что для любой вещь можно обманывать. Какой сыворотник? Люди говорят, это, это белый. Другой говорят, это, это, например, как бумага. Третий говорит, как мелкая, Четвертый как молоко. Разных вещей. Да, не хочу, люди говорят, это чиси, это чиси, это чиси, а я говорю, чиси нет, я говорю, да, чиси, я говорю, нет, это черный, я говорю, нет, я говорю, это не черный. Как сидит Кавгон? Все видят это, это черный, а я вижу отсюда. Желтый? Люди отсюда видят. Каждый мой свой вид. Я отсюда вижу, люди отсюда видят. Поэтому математик с разных сторон 2 плюс 2 это 4. Поэтому на свой урок я хочу научить мира человека все процессы идут э, по закону э, Результат. Результат. Люди не, расстраивают, не расстраиваются. Не Когда расстраиваются. Э, Например, я хочу одну свою историю рассказывать. Это Евгений, э, Евгений Петрович, профессор-юрист. Он э, написал на это. Просто время нет. Люди, которые читали лисов э, читают. Я вот, коротко скажу, медленно. Однажды господин Сабчак Пришел ко мне в Санкт-Петербурге, у меня было очень много, он был в городе Санкт-Петербурга, люди у меня очень много были на на прием, хотели встретиться. Одна женщина, он в отчество, его, через два минуты у него очередь, я его принимал. Меня пришел, мой сократар говорит, господин Савчак, пришел, хочу к тебе встретиться. Я говорю, когда он время взял, говорит только что прошлое, говорю, нет, сегодня. Потому что хочу сначала его в отчет беру. Сначала в отчет беру, а потом это в отчет, когда я сидел, я Сарови увидел, он у аварии будет. Я эта женщина, Татьяна Николаевна, по-моему, Татьяна Ивановна, я помню, только по Татьяна его. Вот я сказал, госпожа, у вас скоро будет авария. На этой неделе. Какая авария? Я сталкиваетесь, какая машина. она, она на этой неделе из дома никуда не ушла, никуда не ушла. Потом она хотела на Пилихановске, улица Пилиханова. Акала его дом была какая магазина, его муж хотела сигарет, как это сигарет, Пипироза. Она говорит, давай, пипироза, там в магазине принеси пипироза. Когда она ушла, столкнула из велосипета. Она через неделю когда мне пришла, говорит, я столкнула из велосипета. Я говорю, слава богу, если вы были на улице, а без с трамвая вы столкнули. Все равно э, прогнусь такой двигатель, который мы можем в свои сутки умягчить. Вот, если она, я предупреждал, абизот, а вы столкнете какая, э, авария будет, авария с, машина не была, трамвая не была, и свало все, Поэтому порегнуть такой, абизот, она будет, смягчить, это можно. Судьба, наша судьба не можем его поменять. Поэтому мой урок, я хочу у людей изучать. если никто не математик, они тоже могут изучать, потому что от какой нуль... До девяти, до Можете, любой человек, например, номер паспорт, номер телефона, номер квартиры, номер его машины, все его номер зависит, номер диплом, например, номер его, все зависит от человека, все 0 до девяти. Да, я понял, благодарю вас. Господин Сидик, у меня к вам следующий вопрос. У вас в ближайшее время предстоит поездка или, можно сказать, даже тур по России с посещением ряда городов и проведением крупных встреч. Можете вкратце рассказать о том, что планируете в этой поездке и какие встречи наметились уже? Я по приглашению общественной и научной деятельности России. Я 3 назад приехал на Афганасон потому что в Афганистане там невозможно получить виза, потому что, вы знаете, посольство Россия Белозерив прекратили консульство своей деятельности. Там поеду, буду читать лекции для общественных, ученых, и университет, и академики в нескольких городах Россия. Поэтому там буду читать лекции. Господин Сидик, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли обычный человек, который не обладает высокими познаниями в математике и не профессор математики использовать вашу систему успешно делать расчеты спасибо большое на этот вопрос много людей меня на это вопрос меня много люди обратили свои прогноз свои дети и свои семья начинается то рабочий класс любой простой люди не прошли Это нами политиков и любой люди я один, не могу каждому справиться. Поэтому я такой метод разработал, э, каждому э, буду научить, если он не математик, если не математик, такой простой первый семестр сделал, каждый человек после изучения этого э, первого семестра, он сам может себя пергнузировать Это первый, первый семестр или второй семестр совсем... Сам все в моих уроке несколько семестров есть. Вот, поэтому, если кто-то на уровень в восьмом классе понимает, на уровень в десятом классе школа понимает математика, обязательно использует на мой урок. Я только с ноль до девяти калькулатора изучаю. Kalkulator изучаю. Mm -hmm. Например, калькулатора. Я так научу. Вот смотрите, калькулятор смотрите. Вот калькулятор смотрите. Пять, пять пят, пят смотрите. С середины пять. Смотрите. Средний 5, вверх 5, 8, вниз это 2. Это 4 SD6, смотрите. Это плюс, смотрите. Это плюс, знак, знак. это медицинский знак. На аптеке смотрите. Любой человек давление 120 на 80. Смотрите. 4, на 5, 20, 20, на 120. 2 на 5, 10, 10 на 8, 80. 120 на 80 – это нормальное давление человека. Вот. Это первый. Это 0 до 9, до 9 0 за день через 9 месяцев человек рождается. Вот. Первая 13 неделя, вторая 13 неделя, 30 неделя. 39 недель, 114 часов, шесть часов, 6 часов -э -э -э процесс человека. На свой род, своей матери. Три месяца у Суаса. Через это суфер мы можем uh, прогнозировать: например, один, плюс uh, шест, это один неделя, смотрите, три, плюс четыре, два неделя, два, плюс пятые, три неделя, двадцать uh, три неделя, двадцать один день, двадцать один день, три неделя, на 3 недели можно оставаться бременно, на 4 недели невозможно, потому что, это извините, пожалуйста это женские болезни будут. Поэтому это 5 литров кров, это 5 чувства внешнего человека. Вот 5 литров кров. Вот это 4 литра кров, немножко худой, 6 литров кров, это немножко полная. 2 литра кров – это очень африканские дети, 8 литров кров – это африканская полная. Такая. Это тоже болезни это тоже. Через этот цифр мы рассмотрим, смотрите, 3 плюс 7 10, 1 плюс 9 плюс 10, 2 плюс 8 это 10, 4 плюс 6 это 10. Эта сумма 50, это тоже 50. Смотрите, 2 плюс 8 плюс 5 плюс 10 плюс 5 плюс 50 плюс 30. Смотрите, 3 плюс 7 10 плюс 5 50 один плюс 9 – 10, 10 плюс 5 – 15, это 15. Раз, два – 15, три – 15, 60. Один минут – 60 секунд. Один часа, 60 э, минут. Вот поэтому через него мы можем прогнозировать. Кроме того, если мы смотрим, для всех зрителей. Смотрит, один плюс э, это 10, это два – 10, это три – 10. Это четвертый десять. Это сорок плюс п'ять, сорок 45. 45, умножим на сорок пять, двухтысяч двадцать и кроме этого один 2, куб, плюс два 5, куб, плюс три 8, куб, плюс четыре куп, плюс пятку, плюс шесть куп, плюс семь плюс восемь тоже двадцать Поэтому здесь пси миранка девяти. Больше нечего нету. Поэтому пятерка черед цифр ми может прогнозировать другой ситуацию. Поэтому я для любого человека 8 клосса заканчивал, 8 клосса для рабочей сделал. Эта история я вам рассказываю. Однажды я медленно говорю. Для зрителей. Потому что для зрителей я знаю все самые хорошо, а не моих друзей. Другой слово. Искри не будут, другие вас поднимают. я читал лекцию в Турсе, в Турсе университет, Моя супруга там присутствовала. Моя супруга не закончила университет, она только в школе закончила. Она меня говорила, очень сильно не надо читать интегральное уравнение, это произвольное, это куриное. Надо, и люди понимают. Некоторые люди понимают, никак люди. Молодец она. В Саратове я на неделю думал, как можно. Такой методик делает, такой Такой метод делает. Когда люди будут, люди будут э, использовать это. Любые вещи. Когда человек не использует, для него скучно. Почему? Потому что все люди не, не любят математика. Все, я, все люди не любят математика. Почему? Потому что у первого не может хорошо объяснить математику. Потому что для всех у математики такая, у тебя такой стильный математик. Я такая методика сделал. Любой человек, после как моя супруга сказала, сделал такую методику. Первый семестр, любой человек изучает, посмотрит, много отзывов пошло, тысяча человек пока смотрели. Все говорят, пятый семестр задали, мало здесь. Вот смотрите, это очень самая это книги мои, очень самая это книги. В короче, что Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, mm -hmm. в течение в несколько тысяч лет, не могли, это магический квадрат, магический куб, не могли открыть это открыть. Это самая сложная математика для ученых. А для людей, которые не ученых, не ученых, разработали такая книги. Вот, это книги, это моя книги, методика, mm -hmm. вот, это, вот это книги, другой человек, может это изучать. Второй там, это, это, это вот такие книги, я изучал, mm. вот еще есть, есть такие много книг. Поэтому я и так разработал, я так разработал два вещи. На второй семестр я часы рассматривал, что такое часы. Часы mm. из 10 до 90, что такое, почему-то. Я на первый семестр только калькулятор научил. Три селекции только калькулятор. Что такое характер? Все, когда звоните, все фанимать калькулятор. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, до 9. 10 это 0, 1. 0, 1. Все. Поэтому это не трудно. Любой человек можно использовать. Это моя методика, если он не математик. Кто, например, для математиков, он а вдруг думает, что он не я не нумеролог, астролог, я не астролог. Это новая наука, которую я разработал, чтобы сказать, что естественная наука, математик, поза естественной наукой. А я математик для гуманитарной науки, изучал, для гуманитарной науки. Любой э, чужества, любой, э, что в мире есть, все понимают математика. Муха, муха, знаете, ну, муха улетает, улетает. Это муха, да, называется, улетается. Он тоже математик понимает. Муха она тоже муха, род, муха тоже понимает математики. Почему? Когда он сидит на, где, на продукте, на любом языке его говорит, что улетает или не улетает. Когда рука понимает, то улетает. Расстояние понимает, расстояние соорудование понимает и улетает. Поэтому математик – это очень интересная наука. Мы каждый из математики, когда рождаемся, Через 9 месяцев. Какой, родитель, вот как вы, честно, таком родился. Вот зародыш, каждый год мы Какой, д, д, д, д, Сколько вам детей? С мы понимаем. Сколько часов вы придете в растаянную Наша дома. Сколько растаяна? Через 25 минут. Все математики. Плюс математика учителя, ученых, сорок, как зародыш. Показывать. Что такое антигрольное уравнение? Антигрольное уравнение ⁇ сумма. Все, например, мы хотим получить, сколько получат ему земля через антигрольное уравнение. Сколько объем земля через антигрольное уравнение. То же я, я хочу научить на второй семестр, третий семестр, как можно, люди понимают математику, как понимают э, свою жизнь. После этого, может человек не расстраивается. Потом, mm -hmm. можно его номер дома, номер квартиры. Все связываются. День рождения сына, день рождения дочка, день сладко, год рождения отца, год рождения мат, улица, номер школа, номер машина. Все связываются. Поэтому очень легко, господин Александр, очень легко. Потом, после, если мы смотрите, когда человек попробует, потом понимает, салонная или не салонная салатка. После первого семестра они понимают, что самое Легко, mm -hmm. интересно, очень, как могу сказать, очень приятная математика. Люди боятся После этого не боятся. Я, я думаю. Потому что люди написали, что сам себя не может сидеть. Сам человек не может сам себя по себе судить. Почему? Потому что человек сам себя не видел. Всегда на зеркало видит. Левая рука направо видит, правая рука направо видит. Если он на майке написан 80, на, на зеркале видит 81. Люди себя через другие видят. Вы на хорошо видите, я вас хорошо видю. Поэтому люди судят после моего урока, может, они судят, какая красивая файлосусская математика. Это файлосусская математика. Это логически, больше логический, На психологическом рассматривании, на истории рассматривается интеллект рассматривается, как можно развить свое интеллекта, как может развивать свое интеллекта, потому что другой человек, человек, ум на 10% использует свой ум. Самый ученый 20%. 80% своего ума он ид ⁇ после на, на, на, на Земля ид ⁇ После смерти он умирает. 80% свой интеллект не использовали. Я через это наука, хочу развивать интеллект человека. Потому что любой человек спорт, делает. спорт, спорт, спорт, mm -hmm. спорт, э, э, ум, э, цифр. это сыфер. Это цифры, умножение, соложение и, и так далее. Поэтому я думаю, yeah. yeah. Люди тоже э, отзывы хорошего лимина. Пожалуйста, по по по вопрос. Mm -hmm. У нас осталось буквально несколько минут. Скажите, что бы вы хотели пожелать всем слушателям, кто вас увидит в этой встрече на огромном русскоязычном пространстве и в других странах? Спасибо большое. Я принадлежу все человечества. Все человечества – мой дом. Например, я на этой аудитории сейчас нахожу. Если я буду курить день, а окружающие у меня все пострадают. Пострадают все. Если наших дом, экологически плохо, все мы пострадаем. Экономически все пострадаем. Зависит друг от друга, потому что у, у человека нет границы. У граница нет. У муха нет границы. король сидит, на нос рабочий сидит. У муха нет границы. У человека такой ум делает у себя границы. У человека нет границы. У границы есть политиков. Поэтому мы все одинаковые, не важно, мы члены семьи, в одном семье, мы человек, мы одинаково думаем. Солонное, мы делаем салон, мы определяем больное, мы, хороший, мы определяем хорошее, мы плохое, определяем плохое, если будет плохой, мы все пострадаем. Поэтому для спасения человечества надо объединить, особенно ученых. Очень надо объединить, потому что очень, если что, э, в мире будут все люди очень сложно. Политики не сложеют, монахов не сложеют, религиозные деятели не сложеют. Только очень все люди на очень класс мотиве, все физидал. А очень сам собой каждый по своему делу, надо объединить очень. Все объединили только очень мафия объединила, вора объединили, политиков друг другу найдут. Самое то, на он <говорит> международный ОНГ. пять государств, пять государств, Китай, Америка, Россия, Англия, Франция. Пять государств, которые на оружие имеют, на все суда, все мир, они действуют. Это говорят, да или нет. Поэтому надо все мир, простую люди объединяются, и спасти наше больное общество. Потому что если коронавирус, вот коронавирус... Все люди на делали. Все домашний арест. Скоро другой вирус появится, искусственно, опять нос навсегда домашний арест делают. Поэтому я думаю, объединение друг другу не видать. Он черный или белый, какой или. Самое главное – Самая главная Человечество, человечество Апостла. Сейчас я вам скажу. Человечество. Если не эти решения для проблема человечества. Человечество заканчивается. Если человек не заканчивается войной, как один политика говорит, война не заканчивается. Это не слово. Это слова один президент, один политика. Поэтому мы хотим объединить, обнимать друг другу. Самое главное – человечество. Если человек не будет, если мы все будем золото, все не стоит. Самое главное – человека. Спасибо большое за внимание. Спасибо, господин Буржин. Дальше после лекция, когда будет Россия. Несколько стран мира пригласили. Казахстан, Монголия, и Кыргызстан, Азербайджан, Бульгария, Польша, Египта и Россия. Несколько сторон мира пригласили. Спасибо наше правительство, афганское правительство которые мне разрешили, и деньги тоже меня дали, давай, СДК, Афган. <laughs> спасибо за все, особенно спасибо за афганские народы, которые меня поддерживали, спасибо за всех людей, особенно русский народ, который всегда меня... Советский народ, неважно, украинский, он бульдорский, или белорусский, или узбакский, или татарский. Все, кто на русском языке говорит, все меня понимают. Uh -huh. язык, это, это, это вторая моя, э, это пашто, Фарси это моя первый язык, это, это мой афганский язык. А иностранный язык это русский язык, и на uh -huh. меня вторая язык, который я очень его люблю, я, меня считают, который плохо говорю на русском языке. Извините, пожалуйста, если плохо говорю по-русски, извините, пожалуйста если вы меня не понимали, давно не разговаривал на русском языке. Вы знаете, я думаю, всем будет понятно. Ну, немножко прислушаемся и все поймем. Спасибо. Уважаемый господин Сидик, я еще раз вас хочу от всей души поблагодарить вас за такое э, расширенное интервью. Благодарю также всю аудиторию, которая нас слушала. Надеюсь, мы получили ответы на многие вопросы. Хочу также Сидику Афгану пожелать... Успешной поездки по России, успешного выполнения всех своих задач, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Ну, на этом мы прощаемся. Спасибо большое. Изучайте курс, не жалейте. Спасибо большое.